пресс конференция так и не случайно. Я думаю, что вы знаете о последних событиях, которые ä, происходили в стране, о начале продолжения, точнее, ä, я бы так сказал, кампании давления на адвокатов в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности. К сожалению, проблема эта ä, не нова, и, в общем-то, положение протокуры в Беларуси является постоянным предметом как со стороны правозащитных организаций белорусских, так и международных, Республика Беларусь постоянно получает э, соответствующие рекомендации от э, тех же договорных органов от Организации Объединенных Наций, Комитета против пыток, Комитета по правам человека о необходимости изменения законодательства о провокаторе э, и необходимости создания действительно независимого института провокатора. И, в общем-то, вырисовывается определенная тенденция, уже я бы сказал, как, когда в стране начинается кризис с правами человека, очередной начинается и кампания вот такого давления на адвокатов. Все мы помним 2010 год, когда ряд адвокатов, которые работали по общественно-резонансным, но ну, а мы это называем политически мотивируемым уголовным делам, были лишены лицензии, либо исключены из коллеги адвокатов. Можно вспомнить 2017 год. Очередной кризис, вызванный применением декрета о туняцах так называемого, когда по стране прокатилась волна акций протестов и последушено было ряд уголовных дел у политически мотивированных. Хотя мы можем вспомнить тоже взяли патриотов, когда более 40 человек находилось в светских изоляторах. Опять же, мы видим такую кампанию со стороны Министерства юстиции. О неочередной э, периодистации ряда адвокатов, которые по такому не случайному совпадению работали как раз по этим уголовным делам. И, в общем-то, для э, привлечения внимания э, со стороны международного сообщества э, по приглашению правозащитного центра Лесна, тогда приезжала в Беларусь миссия международной федерации по правам человека и э, международной организации против пыток по и, и также члены Парижской коллегии адвокатов, которые проводили ряд встреч. Министерства юстиции. И, в общем-то, результатом чего стал вот такой вот доклад. Но, к сожалению, время прошло вот уже больше двух лет, но ситуация, как мы видим, не меняется. Поэтому сейчас я предоставлю слово Олегу Балаку, председателю Нарусского комитета, который э, скажет о, так скажем, расскажет о нашей оценке со стороны правозащитного сообщества этой ситуации, что мы с этим делаем и э, что, наверное, еще можно сделать. Спасибо. Добрый день всем, коллеги. Спасибо за интерес к теме и к нашей работе и к нашим общим проблемам. И, конечно, конечно, работа адвокатуры всегда была в фокусе белорусских правозащитников, как часть реализации права на справедливый суд. Именно потому, что без этих инструментов, без справедливого суда, без адвокатуры, как важной составляющей этого, этого процесса, этого понятия, этого права, э, невозможно обеспечивать более-менее э, реально функционирование прав в стране. И я напомню, что э, давлением на адвокатуру было одним из первых элементов, ну не самым первым, но одним из первых элементов, Установление в стране такой авторитарной системы, которую мы видим уже, э, сложившейся за последние годы. Э, в 1997 году, еще сразу после конституционного референдума, э, референдума, на котором изменили баланс властей в целом стране, э, вот в 1997 году был указ э, по адвокатуре, указ президента, который начал... Ну и без того, не самую лучшую, как бы еще сохранившуюся советских времен практику регулирования адвокатуры, и ее еще дальше э, ломали через колено э, и всю систему, и конкретных адвокатов, которые, которые э, готовы были отстаивать свои права, в том числе право на профессию. Для адвокатов как бы, это часть их права. И все это время эта тема была у нас, конечно, в фокусе. Мы занимались, я напомню, еще в 99 году был спецзакладчик по независимости судей и юристов Парам Кумара с вами, делал свой доклад. И тогда мы это тоже, это было, его работа по многому опиралась на те, те исследования, те доклады, те наработки, которые были у правозащитников и в результате нашей тесной работы когда был очень качественный очень системный доклад о проблемах, но, но к сожалению, проблемы своей поры не решали, не только не решались, но и усугублялись. И вот как вот уже Валентин сказал, мы отмечаем каждый раз, когда идет какая-то политическая кампания серьезная в стране, после нее наступают репрессии, волна давления на политических активистов. Этих политических активистов защищают адвокаты, и следом они становятся в фокусе репрессивной машины. Это было в 2010 году, люди лишались лицензии, это было в 2017 году. Сейчас мы видим тот же процесс, те же те же вопиющие нарушения и что интересно что вот ну, мы отмечаем как проблему в целом чрезмерная очень гипертрофированные функции контрольные функции со стороны государственных органов министерства юстиции которые непосредственным руководителем этого процесса выступает, но мы понимаем, что интерес к этой, ну что Министерство юстиции только как бы внешняя часть айсберга, давление оказывается по и контролю и по другим линиям, но вот как раз в ходе в, в, после таких ярких политических кампаний, после проявлений таких э, репрессивных со стороны государства, возникают после этого проверки в отношении адвокатов. И именно те адвокаты, которые были наиболее активными и э, принципиально отстаивали свою позицию, позицию своих клиентов, своих подзащитных, э, они становятся э, объектом э, таких... Э, негативных в итоге последствий, хотя формально для этого используются просто процедуры, которыми контролирующие органы наделены. И мы об этом регулярно обращали внимание государственных органов, белорусских государственных органов и международную, Международные общественность и те механизмы, которые существуют в доступном нам ООНовском пространстве. Я имею в виду это и доклады, и конкретное обращение к механизмам комитета по правам человека, спецдокладчикам, в первую очередь по независимости судей и юристов. Это процедуры универсального периодического обзора. В рамках всех этих механизмов мы имеем конкретные, очень предметные рекомендации, критику и рекомендации со стороны специализированных этих органов о том, что Беларуси нужно принять меры изменить законодательство и изменить практику применения контрольных функций, со стороны, к адвокатам, к адвокатуре в целом и в отношении конкретных адвокатов, которые указывались поименно, это было раньше, это происходит и сейчас. Мы будем эту работу делать и дальше. Я уверен, что эффект от этого будет наступать не все время... Ну, не могут, не могут э, власти страны э, позволить себе э, э, такой э, неправовым словом будет сказано беспредел вот, э, в, отношении, в отношении адвокатуры, адвокатов. И я надеюсь, что вот, и общественное внимание, которое мы вот, таким образом привлекаем к этой проблеме оно тоже э, будет э, иметь э, влияние, и мне очень приятно, вот, несмотря, на то, что, несмотря на то, что мы видим сейчас э, очередную такую серьезную волну давления на адвокатов, но в то же время мы, пожалуй, впервые видим, как сами адвокаты, само адвокатское сообщество активизировалось э, в том, чтобы и говорить о своих проблемах, и отстаивать своих э, коллег, своих товарищи по цеху. Вот. Поэтому я надеюсь, что это трудности временные, но людям, которые пострадали, им больно и плохо уже сейчас. И это также ограничивает, кроме того, что это пострадали конкретные люди, конкретные адвокаты сейчас, но это также, мы понимаем, сказывается и на правах их, их клиентов, и это может, будет влиять, очевидно каким-то негативным образом также и на то, как другие адвокаты э, осуществляют свою э, работу по защите. И это тоже э, предмет внимания и нашего, ну, э, скажем так, возмущения, вполне законного. Э, еще раз говорю, без, без реализации, полноценной реализации... Э, Адвокатской помощи невозможно говорить о качественном правосудии, о реализации права на справедливый суд. Вот. Поэтому мы будем и дальше использовать все те инструменты, которые есть и, и, будь, и будем творчески в их э, поиске. Вот. Но, но, но как бы мы понимаем, что основные проблемы решаются все-таки на национальном уровне и будем этого добиваться, может быть, очередной марш будет за да. Спасибо, а, Олег, нашу пресс-конференцию а, а, о том, что мы имеем очередной кризис с правами человека, и он, конечно, отличается от предыдущим своими масштабами и глубиной, я бы сказал. И одна из проблем, с которой столкнулась и правозащитное сообщество, это те а, пытки, которые были а, у нас в После 9 августа наши не задержаны участников демонстрации и не участников демонстрации. Правозащитный центр «Весна» то зафиксировал более 500 а, таких историй пыток. И а, адвокатское сообщество и а, конкретно адвокат а, Александр Пыльченко, который высказал свое профессиональное мнение по поводу этой проблемы, проблемы невозбуждения уголовных дел по, по фактам пыток и бесчеловечного прощения, стал, собственно, вот, жертвой, можно сказать, такого давления, Одного из видов такого давления, которое, в общем-то, используют власти в наших адвокатов это решение эдукатской ценности. Пожалуйста, я сейчас предоставляю слово Александру. Спасибо. Здравствуйте. Вначале скажу, что я себя жертвой не считаю, еще не вырастает в Я пострадавший, как говорил известный душе мой актер, да? Я пострадавшим себя не считаю, вот. Ну, скорее мобилизованы на борьбу с тем, что происходит у нас действительно в стране и что происходит у нас с правами адвокатов, которые просто высказываются или защищают граждан по уголовным либо административных, административных процессам. То есть это все связано с тем, каком, на каком практически месте находится наш институт адвокатуры, какова его роль, какова его Ценность для органов власти. Ну и э, на конкретном примере своем могу рассказать, э, к чему надо готовиться адвокату, если он вдруг решил дать там правовой комментарий журналисту по вопросам, которые интересуют общественность и являются актуальными в данный момент. Ну все вы помните события 9 августа, прошли выборы в нашей стране. Граждане, не согласны с объявленными результатами, вышли на улицу, органы правопорядка применяют силу, начали разгон граждан. При этом из видеосюжетов, благо у нас страна, все видно, и свидетельств людей, выходящих с органов, там внутренних дела следовало, что людей просто избивают на территории этих постучреждений, что само по себе является преступлением. Потому что можно говорить о том, есть там превышение полномочий, есть неправомерное там, или непропорциональное применение силы. Но когда это происходит на территории, как все понимается учреждения РОБД, или ЕВС или ЦИПа, известно, то это уже не требует никакой проверки. Сам факт является уже достаточным для того, чтобы сказать, уголовно. Значит, ну, и 14 августа ко мне обратился один из журналистов Тутбай. Журналист Тутбай, вернее, как кто-то из вас, спросил, что же делать в этой ситуации. Все молчат, ничего не говорят, кого не спроси, покачивают головами или просто не отвечают на вопросы. Какие полномочия должностных лиц и у каких должностных лиц? Ну, наверное, этот комментарий правовые уже прочитали, кому было интересно. <къем> Я, в принципе, сказал тезисно и кратко, что... Какие полномочия генерального прокурора, какие полномочия Верховного суда, что необходимо делать в такой ситуации, и в чем есть обязанность, допустим, если работник полиции обязан выполнять в принципе приказы, или тоже да, у него есть приказ, уже вопрос о том, насколько он правомерен или преступен, да, есть, или это для начальства, то допустим, генпрокурор просто подчиняется закону, его обязанность возбуждать уголовные дела, когда он видит соответствующие факты. Вот. Этот правовой комментарий был печатан, никаких вопросов не возникло, но 7 октября этого года мне позвонили с Минюст и пригласили прийти за уведомлением. Я уточнился, каким? Мне сказали, что это уведомление о... Ай, почему это что будет рассматривать вопрос о прекращении моей адвокатской деятельности в связи с совершением проступка и совместимое со званием адвоката и дискредитирующим адвокатуру. Ну, поскольку мне непонятно было, чем же я скомпрометировал, вроде нигде не вел себя ненадлежащий, то пошел с материалами. В материалах была вот эта публикация 14 августа, которую брал, которую напечатал в Дубай, и репортаж частично там ОНТ, где обсуждалась вот эта публикация с этим комментарием. Все, каких-либо претензий конкретных ко мне после этого заявлено не было, других документов не имелось, Ну, я понял, что все-таки проблема в этой статье. Значит, на 15 октября состоялось заседание комиссии по литературной комиссии вопросу адвокатской деятельности Республики Беларусь, ну и там пояснялись эти вопросы, что там писалось, почему вы пишете так, а не так, что это за призывы и прочее. Ну призывы должны становиться. в общем-то это не призывы, это были ответы на вопросы, может они были достаточно краткие, тезисные, да, кто и что может, и, допустим, с моей точки зрения, должен делать при тех или иных обстоятельствах. Вот если, допустим, там вопросы по ОМОНу, то в обществе гуляла, Вначале что? Нет, наш МОН такое не может сделать. Это не они, это, наверное, какие-то россияне приехали. Потом следующие версии, наверное, они какие-то бешеные глаза. Может, они под наркотическим воздействием, может, они вышли из-под контроля, в ну, что в такой ситуации делать? в такой ситуации. такие подразделения надо, с моей точки зрения, не, не допускать. Кору же. Все, есть, на момент провед... проводить в отношении их проверку, кто превышал полномочий, кто как себя вел. Ее... Около часа привык заседания, я в объяснял свои комментарии, как мне казалось достаточно ясно и понятно. Вот. У меня были зачитаны комментарии после этой статьи, я их собственно не читал, но там был в основном молодец адвокат, правильно разложил все по полочкам. Конституционная комиссия приняла решение, сообщав, сообщав, по совещавшись минус 20, прекратить свою адвокатскую деятельность. Должен обратить внимание, что еще до того, как я сошел в этот зал комиссии, я секретарю что я хочу реализовать свое конституционное право, предусмотреть 1262 и пригласить, вернее. Реализуя его, я пригласил троих адвокатов, заключил с ними договора, выдал им доверенности и хочу, чтобы они присутствовали в этом зале. Поскольку членов комиссии 17, я один. Вопросы не сформулированы, в принципе, никак ко мне, претензии тоже. Это придется сходу отвечать. Такой перекрестный допрос, как рассказывают происходит иногда в кабинетах оперативных работки, исследователи несколько чай доправки. Мне было объявлено, что не знаю, таких правил, есть у нас положение, вот либо адвокат, либо либо сам адвокат, либо его адвокат. Я говорю, не адвокат, а лицензиат или представитель. А я прошу адвоката. То, что в принципе производительство чему запрещено, я могу с ним, скажем так, ходить куда угодно, если хочу. Ну, все, вопрос этот был снят. То есть в этом праве меня э, лишили этого права. Ну да, и возвращаясь к начатому. Значит, решение было принято. Причем ну, состав комиссии ⁇ это пять сотрудников Министерства юстиции, Генпрокуратура, Верховный суд. Кто-то присутствовал, кто-то нет. По своему количественному составу, число адвокатов там изначально меньше, чем других членов комиссии. Значит, 17, 9 и 8. То есть прикорми адвокатов все равно меньше. Ну и сам факт, то, что работники, например, Министерства юстиции, Государственных структур, каких-то институтов силовых, наверное, или там, ну, может, юридических университетов, там все в масках сидели, в принципе, никого не видишь, ни одного, только с травой а он меня. Вот. То какая может, в общем-то, быть <связательно> обсуждение Этики адвоката, если все вопросы решаются с точки зрения вот, как бы силы, то есть правоохранительного органа или органы государственные имеют большинство. В любом случае, при желании, решение будет принято не в пользу адвоката. Вот, это ну а в конкретном случае там еще по болезни отсутствовали адвокаты, у кого-то там исключили члена с коллегией, с Могилевской, по-моему, другой, кто-то не приехал. Вот. Ну, скажем, вот такое соотношение сил, что как раз-таки опять показывает на то, какой, э, кто принимает решение в отношении адвоката. Это раз. Второе. Вот такие вопросы этично, не этично я резко высказался. Эти вопросы относятся вообще к компетенции коллеги. Это предусмотрено законом адвокатуры. Возбуждается дисциплинарное производство, рассматривается дело, но... Таких вопросов у коллеги Минской городской ко мне не было. 16 сентября, когда вышел репортаж ОНД, они обратились ко мне и спросили, Александр Владимирович, какими, какими нормами вы руководствовались, давая комментарии. Я в двух страницах написал нормы уголовного кодекса и других законов, которыми я оперировал, давая подобные интервью. Каких-либо претензий от коллеги моей Минской городской. Не поступило ни в плане замечаний, ни возбуждения дисциплинарного или проверки, вообще ничего. Ну, и понимается, то есть коллеги эти вопросы не видят ничего, не рассматривают, когда Министерство юстиции берет на своей квалификационной комиссии просто решает вопрос. Там где регламент да, ничего не предусмотрено в этом положении. Вот, взяли, рассмотрели и решили, что да. Почему? В их заключении написано там одно предложение, в принципе как и тут, что я дискредитил адвокатуру, что я, я совершил проступок с званием адвоката, сказал правду, о которой говорят в стране, да? и сказал правду, которая <соценно> по закону, вернее, рассказал полномочия, которые по закону даны должностным лицам. Вот, собственно, и все, что произошло поэтому это показывает, опять же, положение адвокатуры. Это показывает, опять же, то, что каждый 500 раз задумается, прежде чем, скажем так, открыть урок и сказать журналисту то, что он думает. Это не, это не тайна следствия, там мы вообще говорить не можем. Каждое дело приходит, сразу пишет подписку. Правда, все рассказывают по телевизору потом. Но для тебя подписка как бы действует по-прежнему. Но это положение ненормальное абсолютно. И действительно, каждый раз оно при определенных политических процессах обостряется, потому что не все адвокаты могут смотреть на это как бы безразлично Вот, поэтому вот я вам рассказал такой пример, скажем, из последней нашей адвокатской деятельности. Ну я, естественно, со своими коллегами мы обжалуем это решение Министерства юстиции и Будем как бы, проходить весь путь, который необходим, чтобы хотя допустим, как бы, допустим, мы понимаем, что суды редко на это реагируют, может, вообще не реагируют, я даже не знаю практики, но ну, оставим этот вопрос на будущее, но тем не менее мы будем это обжаловать, будем это публично озвучивать эти вещи, ну и таким образом надеемся, что как-то сдвинется мнение общества, или общество будет просыпаться и стараться что-то менять лучше, вместе с адвокатом Спасибо. Спасибо большое. По-моему, это очень яркий пример абсурда сегодняшнего дня, когда вместо того, чтобы возбуждать уголовные дела, должностными лицами, которым это положено делать по фактам пыток, решает лицензия адвоката, который говорит об этих проблемах и напоминает этим должностным лицам обязанности. Но, к сожалению, это не самые, так скажем, жесткие формы давления на блокаторов, которыми они сталкиваются. Нам известны уже и факты и применения привлечения к административной ответственности, блокад, и даже к уголовной, и, и это, конечно, не просто привлечение к административной ответственности, и не просто привлечение к уголовной ответственности, это и на Действия власти направлены на давление на адвокатов именно в связи с их профессиональной деятельностью и оценивается нами как политически мотивированное преследование. Вот о таких фактах нам расскажет Дмитрий Наевский, пожалуйста. Действительно, инструментарий, <соспитах> который на сегодняшний день, как мы видим, реализуется в отношении адвокатов, адвокатуры он богат, И мы надеемся, что публичное обсуждение этой проблематики как раз таки приведет к тому, что в последующем все те проблемы, о которых мы вам рассказываем здесь, они не будут возникать. Но тем не менее, как сказал Валентин, действительно не только лишение лицензии, но и другие способы давления сегодня мы отмечаем. К счастью, Максим Знак, о ситуации, о я буду говорить, не привлечен к уголовной ответственности, я надеюсь, никогда не будет не привлечен. Но, тем не менее, то, что сегодня происходит в отношении Максима Знака и уже происходит на протяжении полутора месяцев, открывает для нас новую грань ограничения права на выражение профессионального мнения. Значит, Максим Знак я думаю, что, в целом, вы с этой ситуацией все знакомы. Максим Знак, адвокат, член Минской областной коллегии адвокатов, был 9 сентября задержан и заключен по стране. В момент задержания он находился в офисе штаба Виктора Бабарита, до задержания никаких ему претензий от каких-то госорденов не поступало, никаких подозрений не выдвигалось. В момент задержания, он, скажем, непосредственно после задержания, прошли обыски, и вот с тех пор Максим находится в следственном заинтересовании, уже почти полтора месяца. В момент задержания ему были выдвинуты подозрения, в последующем, эти подозрения трансформировались в обвинения, обвинения по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса. Конкретно, если обратиться к формулировке Уголовного кодекса, это публичные призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности, которые совершены с использованием средств массовой информации либо глобальной сети интернет, то есть э, некие дисказы. Значит, э, таким образом ситуацию мы можем рассматривать с двух аспектов: во-первых, самообвинение. во-вторых, заключение под стражу. Э, если говорить про обвинение, то э, Наверное, самый важный момент, который надо отметить, это то, что до сих пор, а как я вам уже процитировал, обвинение сводится к неким публичным призывам, публичные призывы это высказывания, а, до сих пор ни в обвинении, ни в ходе каких-то других функциональных действий а, конкретное высказывание не выдвинуто максиму всему знаку, то есть мы не знаем, не ясно на сегодняшний день, Какие именно высказывания, с точки зрения следствия, расцениваются как преступные. Но мы разными процессуальными путями пытались добиться конкретизации, этого не удалось. И более того, скажу, что не так давно защитой Максима Знака был инициирован допрос мы попросили провести допрос по публикациям, по высказываниям, которые следствие считает противоправным. В общем, и в этом плане тоже наше ходатайство не увеличалось успехом. Значит, мы проанализировали всю публичную риторику Максима Знака, и мы пришли к выводу о том, что все его высказывания на... В лет конференциях на видеостримах и в других его как в публичной, публичной риторике это изложение правовой позиции. Изложение правовой позиции адвоката. Получается, что если изложение правовой позиции привело к предъявлению обвинения за высказываниями, то Цель этого обвинения э, заставить адвоката Максима Снака э, не выражать публично эту правовую позицию, то есть выражаясь международной правовой терминологией, заставить замолчать. А, и уже на стадии анализа обвинения мы приходим к выводу, что такое вот уголовное преследование оно несовместимо с свободой выражения мнения и с реализацией конституционного права на выражение мнения, которое предусмотрено при третьей статье Конституции. Если же анализировать аспект заключения по стражу, то есть применение меры пресечения, то здесь мы также наблюдаем проблему, потому что, как мы уже сказали, характер обвинений – это не какие-то насильственные действия, это не какие-то действия, которые необходимо пресечь для того, чтобы общество чувствовало себя безопасности. Это высказывание. Более того, руководство с логикой следствия, коль скоро это некие публичные высказывания, то они уже состоялись и где-то зафиксированы. То есть по большому счету нужно их только оценивать. И, соответственно, характер обвинения здесь не дает оснований для того, чтобы изолировать человека от общества. Но, ну, допустим, есть ли какие-то факты, какие-то обстоятельства, на, которые, на основе которых можно было бы считать необходимым изоляцию Максима Знака от общества. В уголовно процессуальном кодексе такими фактами, как правило, признаются действия, направленные на то, чтобы скрыться, как-то помешать расследованию. Но и таких фактов со стороны Максима Знака не допускалось. Более того, своим поведением демонстрировал совершенно противоположное, потому что, как мы знаем, и это было достаточно широко освещало СМИ, 21 августа Максим Знак был вызван на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля, и, собственно говоря, вызывался телефонным звонком, явился, принял участие в сексуальном действии, заявил о готовности являться, в общем-то, то ни характер обвинения, ни какие-то обстоятельства не давали основания выбрать самую жесткую меру пресечения. Причем я хочу еще на что обратить внимание. С точки зрения белорусского права обвинение по 361 статье это менее тяжкое преступление. То есть здесь нельзя по мотивам так называемой одной тяжести заключать под стражу человека. Соответственно, если заключение под стражу, не обусловлено какими-то действиями со стороны самого обвиняемого если характер обвинений не подразумевает необходимость его срочно изолировать то мы считаем и с точки зрения международного права это расценивается как произвольное заключение по стражу значит опять-таки которое приводит к невозможности максима знака публично выражать правовую позицию таким образом, Анализ всего того, что мы видим, позволяет говорить, что и обвинение, и заключение под стражу приводят к тому, что человек утрачивает возможность выражать публично правовую позицию. Почему здесь мы говорим про правовую позицию? Потому что характер высказывания Максима Знака ⁇ это правовые разъяснения. И его доверителями, как многие, наверное, знают, в разное время являлись Виктор Бабарико, Светлана Тихоновская. Соответственно, это абсолютно нормально, когда адвокат в публичной риторике продолжает позицию своего доверителя по какому-то правовому вопросу. Если доверитель оспаривает результаты некой процедуры, в том числе выборов, то и адвокат в публичной риторике также не может отступать от позиции своего клиента. Поэтому, подводя к некий итог, некую черту, получается, что пример преследования Максима Знака – это пример, когда Свободное выражение профессионального мнения, правовой позиции, вот привело к уголовному преследованию исключения по стражу. Это очень опасно не только с точки зрения того, что в отношении самого адвоката Максима Знаков данные действия совершены, они неправомерны. Но и уже продолжая то, что сказал Александр Владимирович Пыльченко, это может воздействовать на адвокатов в целом. То есть это приводит к самоцензуре. И особенно в совокупности с тем, что мы находимся под подпиской неразглашений, да, даже если бы... То есть я не могу, например, огласить сто обвинения, которое предъявлено. Соответственно, каждый из адвокатов может предполагать, что... Какие-то абсолютно ординарные высказывания, ну, как они, в принципе, были все у него, ординарные, привели вот к таким последствиям. Именно поэтому мы должны об этом говорить, чтобы этого всего не происходило. Спасибо. Большое. Но, кроме всего прочего, адвокаты очень часто сталкиваются с другого, с препятствиями в осуществлении своей деятельности по административным делам, по уголовным делам как и, в общем-то, их клиенты очень часто сталкиваются с противодействием в оказании им правовой помощи. И мы знаем, что очень часто практикуются и допросы в отсутствие адвокатов, и какое-то непроцессуальное общение. Очень часто сейчас стали модными показы, задержанных по телевидению, в которых они там просят прощения, извинения. И, в общем-то, все это происходит, конечно, опять же, в отсутствие адвокатов. Вот по этим, в целом, комплексу таких Проблем, исходя из, из, из, из СССР, да? пожалуйста, с Добрый день. Если говорить об административных, э, административном процессе, то на сегодняшний день, на мой взгляд, очень-очень э, много нарушений в административном процессе имеет место, в том числе нарушений прав адвоката на э, полноценное оказание юридической помощи. Например, ну вот сейчас, допустим, смоделируем ситуацию, когда э, гражданин какой-то задержан, и вот, начиная от процесса задержания, до, заканчивая процессом жалования его основления в административном деле, мы можем посмотреть, какое огромное количество нарушений происходит. Если мне позвонил клиент, либо, либо родственник клиента и говорит, что его задержали, то первое, то есть мне нужно куда-то поехать, чтобы оказать ему юридическую помощь, чтобы участвовать в административном процессе. И первый вопрос, который я себе задаю, а куда? Мне позвонили родственники, говорят, задержали. И я просто не знаю, куда ехать, потому что у нас там 9 РОВД в Минске, какой РОВД его привезли, я, я не знаю. И если этот клиент сам не выйдет на связь, то административный процесс начнется без моего участия, составят протокол, его отвезут в ВВС, собственно говоря, дальше его ждет суд. Очень редко, когда клиенты на самом деле получают возможность сделать телефонный звонок, чтобы им дали возможность сообщить, где он, где он находится. Даже если я знаю, где находится клиент, я приезжаю в РОБД, и стою под дверями этого РУВД, пытаюсь звонить звоночек и стучаться, требовать, чтобы меня опустили, а к, к моему клиенту. А мне говорят, знаете, а у нас в дежурной части информации об этом в вашем клиенте нет, у нас его нет. Это просто потому, что те, кто, кого привезли, их не проводят через дежурную часть и не оформляют через дежурную часть, а просто держат там в окном зале, в гараже просто в кабинетах, и только после того, как они будут оформлены, их возможно оформить через дежурную часть или сразу же завезут в ВВС. И поэтому я буду стучаться в двери, говорить, пустите меня к моему клиенту, а меня не будут пускать к моему, к моему клиенту. Вот за все это время, начиная с августа 2020 года, мне удалось попасть только в наше знаменитую Октябрьское ОВД, только потому что там находились журналисты. Больше мне, сколько я не ни пытался, никуда попасть не, не получилось. Знаю, мои коллеги, некоторые были более счастливыми, и несколько адвокатов все-таки пустили в другие Рубды, но это скорее исключение, чем, чем правило. И поэтому в большинстве случаев на начало административного процесса, то есть тогда, когда бы составляются протоколы, когда разъясняются все права, мы адвокаты не, не попадаем. Дальше, после того, как Клиенты задержали, оформили административное э, протокол об административном правонарушении, протокол об административном задержании, его везут в ВВС. Мы пытаемся попасть в ВВС, и э, попасть, шанс попасть в ВВС еще меньше, чем шанс попасть в УВД, потому что там у нас калит. Причем, если, если есть разрешение от следователя от УВДшника, то мы туда замечательным образом попадаем, все окей. Но без, без разрешения мы туда не, не попадаем. Поэтому, собственно, в следующий раз, когда у меня возможно появится э, возможность встретиться с клиентом, будет, будет только, только суд Таким образом, мы видим, что э, ни в ОВД, ни в ВВС я клиенту не попадаю, чтобы попытаться вступить в, в административный в процесс. Так обычно проходит мой вечер, когда мне говорят о том, что клиент, клиент задержан. То есть вероятнее всего я потрачу 2-3 часа времени в попытке встретиться с моим клиентом. Эта попытка будет неудачная. И я знаю, что на следующий день мне предстоит еще одна замечательная история. Найти клиента, найти тот суд, который будет рассматривать дело в отношении моего клиента. Потому что если мне не было известно на УВД, который э, оформляла производство, мне соответственно неизвестен тот суд, который будет рассматривать это дело. Я знаю, условно говоря, что клиент находится в ВВС, потому что либо я, либо родственники приехали и мне сказали, что он в ВВС. Поэтому один из судов Минска будет рассматривать это дело. Что я делаю? Я отправляю уведомления во все 9 судов с информацией о том, что я защитник, и пожалуйста, пустите меня к моему клиенту дайте дайте возможность вступить если я знаю, какое РОВД оформляла производство, то по идее теоретически районный суд, который связан с этим РОВД, должен будет рассматривать статью. А теоретически, потому что на практике не всегда получается. Реальный кейс. В прошлое воскресенье мне звонит клиент, говорит о том, что его маму задержали, Ленинское РОВД оформляет производство. Мы Добились, мы приехали в РОВД, полтора часа я там простоял, меня туда не пустили, но мы точно знаем, что она в РОВД, потом, собственно говоря, даже сыну об этом рассказали, дали возможность передачу, передать передачу и увезли в ВВС. По состоянию на вечер воскресенье она была в ВВС Минска. И, соответственно, я с чистой совестью утром в понедельник отправляю уведомление в суд Ленинского района о том, что я защитник этого клиента и жду, пока меня а мне позвонят и скажут, приезжайте. Вторая половина дня, мне еще никто не звонит. Ну, думаю, ладно, у них есть трое суток, чтобы рассмотреть дело. И у нас не всегда в понедельник рассматривают дела в отношении тех кого задерживают расписание. И тут звонок от сына клиентки, говорит, здравствуйте, а мы едем из Жодина. Клиентку замечательным образом утром из Минска перевезли в Жодин и соответственно, то уведомление, которое я отправлял в Ленинский суд, о том, что я прошу пустить меня в участие в процессе, оно как бы, никаким образом не сыграло, потому что суд рассматривал дело не Минский, а Жодинский. Таким образом, у меня не получилось вступить в процесс ни в РУД, ни в ВВС, ни, ни в суде. Если мне удается вступить в процесс в суде, то у нас следующая проблема возникает. Очень важная проблема – это право на конфиденциальное общение адвоката со, со своим клиентом. Я нахожусь в суде, клиент находится в ВВС, у нас общение идет по скайпу. Оставим сейчас за скобками то, что ведение процесса по скайпу не предусмотрено государственным исполнительным кодексом по административным фронтам Это сейчас не самое главное. Но когда я общаюсь с клиентом, в зале судебного заседания остается секретарь, который присутствует рядом со мной, а в ИВС рядом с моим клиентом находится нельзя сотрудник органов внутренних дел. И таким образом, у нас происходит конфиденциальное общение с, с клиентом. До этого до того, как пообщаться с клиентом, я ознакомился с материалами дела, Несмотря на то, что процессуальный исполнительный кодекс разрешает мне делать копии документов, мне в том, чтобы сделать копии документов, судья отказывает. Формально она имеет на это право, поскольку кодекс говорит о том, что делать копии разрешено с согласия органов ведущих процесс, Но в то же время, поскольку такой запрет ничем не мотивирован, мы рассматриваем это как вмешательство в права адвокатов и нарушение прав адвокатов. Почему нам отказывают в фотографировании материалов дела? Лично для меня этот вопрос абсолютно ответ на этот вопрос абсолютно очевиден. Учитывая то, каким образом составляются дела об административных правонарушениях, именно поэтому нам не дают с ними знакомиться. Вчера я рассматривал, участвовал в деле об административных правонарушениях.